Как построить большой бизнес в интернете? Сейчас очень много в мире хороших качественных продуктов для здоровья. Но продуктов, которые дают быстрые и видимое глазу результатов очень и очень мало. Продукт должен быть особенный. И посмотрите результаты людей, которые используют эти продукты получили уже свои результаты. Вот именно на этих продуктах и на таких результатах можно построить долгосрочный бизнес. Как мы это сделали в своей команде? Мы вас научим работать через социальные сети. К вам будут люди сами проситься и писать, я хочу бизнес, я хочу зарабатывать, я хочу использовать эти продукты. И вы комфортно из дома через интернет начнете зарабатывать свои деньги. И вы наконец-то начнете зарабатывать свои деньги, используя интернет. Пишите мне в личку, я хочу зарабатывать, и я дам вам информацию.